Да. Ну, стой, мы так, друзья, всем привет! Сейчас будем переводить этих поросят, забирать от свиноматки. Поросятам уже 30 дней. 30 дней делаем отъем. И тут гордыбор надо убирать, вымывать плитку, потому что никто ничего не делал, пока были поросят Поросята у нас. Хороший подбор, да? Вот я mm -hmm. сейчас... Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Держи. Всё, вот. теперь, сейчас, сейчас. Так. Вот у нас самая маленькая кнопочка. Вот. Поросята у нас получается э, кантур, то есть мама дюрок, папа Петрен. Вот такие вышли поросята. Что дюрок в чистоте что Петрен в чистоте вот такой выходит парационный кантур дюрок петрен сейчас мы им опустим воду в самый низ и поставим корм для маленьких поросят предстарт Подкормка. Они грязные, там место уже было мало. Да, вот, гопочка. Ну, Я думал, она не выживет. Выжила. И у Машки мы тут уже разгородили. Где для поросят была перегородка. Потому что следующий опорос Машкин будет... В новом сарае. По сараю. Работы идут. Так сказать, работа кипит. Но внутрянки. Там готовим под заливку. Маяки. Трамбовка. Виброрейку отремонтировали. То есть готовимся под заливку. Там э, буду что-то делать. Конкретное, чтобы показать. Я покажу. Пока показывать, как такого нечего. Там внутри копошимся. Эти поросята, кто смотрит канал моего сына Богдана, который называется Сын Блогера, тот в курсе. Эти вчера переводили в эту клетку. Все нормально. Пошли первые какашки. И вымазывает сразу стены. Вот почему мне не нравится побелка. День-два, и все опять будет не сильно чистое. Они прям, когда опорожняются, упираются в стену, он как пятно. И делает свое дело. Корм у них есть. Кормушку я насыпал. Воду еще такую не сделал. Непильную. Пока поставил корыто. Завтра послезавтра пере делаем. Хорошие поросята. Эти что вчера их сюда перегнали. Корм в кормушках есть. Чувствует себя хорошо. В принципе, все нормально. И Богдан что-то хочет вам сказать. Пароход, на мой канал Всем пока. И вот, кстати, кашляет вот эта свинюха у нас. Свинья именно, одна. И она с самого так сказать, маленького возраста кашляла, и прокалывали, и кого ли и ветеринар приезжал, лечили, и все равно кашет. Мне там задавали вопрос, что кашлят. Вот, постоянно кашляет одна. Эти хоть бы что, одна кашляет. Ну, сказали, легочное заболевание, то есть оно залечивается, но не вылечивается. Поэтому она у нас первая пойдет на мясо. Кормушку им пока поставили маленькую, ну, пускай хоть первые дни со старой, типа своей поедят, а потом будут уже залазить в бункер. И воду пока поставили так, первый день-два, потом опущу, пускай освоят, Они привыкли пить просто так, пускай, чтобы не сильно стресс у них был. Он снова Вот, Ну дай бог. Вот сейчас у них начнется перестроение организма на постоянный сухой корм уже без молока. То есть есть варианты и с поносом мож, мож, могут быть нюансы. Поэтому как бы надо в этот период наблюдать, смотреть, чтобы нигде никто ничто не обдрыстался, а кто обдрыщится, пометить его и думать дальше, что делать. Ну вот буквально сейчас день два, и тут тоже не за стен будут черные. Сейчас они, ну что-то новенькие, им новая клетка, бегает этот. Пройдет часа два, начнут все сильно хрюкать, потому что нету их мамы. Но опять они там кричат, я так называю, кричат, они буквально там ну, может завтрашний день так погудят. И все. И потом обычно. Ох! Как говорится, дай бог. Также нам задавали вопросы по поводу канализации. С канализации уже трубы брошены туда, вовнутрь. Уже идет туда трубы. С двух жалобов, с двух лишь идут сюда трубы. Уже пробито кольцо, они там внутри. А здесь мы будем заливать сверху бетоном и слив делать сюда. Тут будет сетка в маленькой, вот где крышка. А здесь будет еще сантиметров 10 сверху бетона. И с этого всего, с этой площадки будут сливить и сюда. Допустим, тут по центру мы там воду льем, ну, когда забой идет, чтобы вода уходила сюда. Сама по себе навес для бойни отличный будет, но ну, единственное, надо залить. Залить их, хотелось бы положить плитку тротуарную. Ну а там посмотрим по финансам. Внутри показывать не буду, что делаем, пускай потом уже буду снимать внутрянку. Покажу по внутрянке. И, кстати, переходите на мой канал, там будет перевод их свиней из той загородки. да. Да. Переходите, друзья, у нас второй есть канал Называется Сын Блогера Вверху я его закреплю Первый Коммент Переходим Подписывайся И также мне говорят, что будут проблемы у тебя Ты песок берешь Типа в горах Нет, у меня мой участок Вот это вот первая горка чуть дальше Это мой участок приватизированный Я тут уже подрезал часть Когда забор делали Ну то есть расширял Подрезал метров 5, наверное, может меньше, я там точно не помню. Поэтому да, наш участок, не переживайте сильно. Ну, да, Сейчас, Трубы на канализацию кинули, вот, вот такие у нас были, но это куски остались. Нефтавые капроновые, эти были длинные, асбестовые соединяшками соединили, сделали все там по уму. Ты купаться, Сань. А в а, туалет? <соценно> ну все тогда, друзья. Всем пока. Всем пока.